Я заметил, как многие люди не берегут свои нервы. Видимо, эти люди совершенно не понимают, насколько сильно нервы влияют на физическое состояние каждого человека и на продолжительность его жизни. Я вам так скажу, ребята, в нашем организме все взаимосвязано. И если вы будете задаваться ненужными вопросами, будете поднимать и рвать себе нервы, то таким образом вы точно не решите проблему. Но более того, приобретете какую-то новую. Поймите, решить любой вопрос можно необходи... исключительно холодным, трезвым расчетом. Никак иначе. Очень многие люди, когда проходят годы, они, они начинают трясти рукой, трясти головой. Это еще нервный тик. Более того, у многих детей присутствует подобная особенность. Это очень большая проблема. Я лично с ней знаком. Не на себе, но на других. Да, честно говоря, и сам замечал, как только начинаешь нервничать, это резко переходит на здоровье, и поднимается температура, начинает болеть горло, голова. То есть это влияет на организм, и очень сильно. До тех пор, пока вы это не поймете и не начнете контролировать, вы не улучшите свою жизнь, напротив, лишь ухудшите. Наш организм – это бесценный ресурс, тот, который дан нам один раз. Берегите его и ловите себя на мысли. Каждый раз, как только у вас поднимается, грубо говоря, давление, хватайте свои мысли в кулак и выбрасывайте их в сторону. Здравый, холодный расчет, логика. Тогда вы сможете решить любую проблему. Не нервничайте, берегите себя, подписывайтесь, оставляйте комментарии.